Привет, дорогие друзья! Менгарь Мерлин, и мы находимся в НЕСА Академии. У нас сегодня очередной с вами эфир. И этот эфир посвящен в том числе и страхам. Да, друзья, поэтому собирайтесь, тема очень актуальная, интересная. И сегодня я расскажу, что такое страхи, откуда они берутся, каков энергетический смысл, энергоинформационный актуальность того, что страхи все-таки нужно находить. Расскажу про то, как эти страхи прячутся и каким образом с ними нужно бороться. А также, дорогие друзья, сегодня я вам дам специальную мантру защитную от страхов, от одного из страхов, потому что мы будем, в общем-то, с вами более детально знакомиться со страхом несостоятельности более подробно. Я вам подробно подробно расскажу, что это такое, для чего это нужно, откуда оно берется, сколько там подводных камней и э, как с этим совсем э, можно управляться. Вот. И э, я попросил вас приготовить свечу вот белого цвета можно взять и попросил приготовить э, стаканчик или какую-то емкость э, стеклянную, либо Парпоровую, ну, не, не металл только. И там немножко воды. У меня хрустальная посуда. Вот. Приготовить к тому, чтобы мы с вами сделали практику специально. Вот. Ну и теперь мы, пожалуй, что с вами стартуем. И, во-первых, я хотел вас поздравить, что вы пришли туда, куда надо. Многие люди думают, что а, они ничего не боятся, что никаких страхов не существует, но это на самом деле не так. И сегодня как раз будет у нас с вами возможность а, именно ознакомиться с тем и понять, что действительно страхи а, есть у всех людей, они существуют, они никуда не делись, просто они умеют очень хорошо прятаться, очень хорошо маскироваться. И в этом я вам помогу, чтобы вы с этим разобрались. И так понятно, да, о чем мы будем говорить. Вот. Также хочу сказать огромную благодарность Несса Академии за то, что она дает возможность так выступать на большой аудитории. Вот. И такая небольшая рекламка скоро в Несса Академии будет будет, дорогие друзья, марафон. И не только марафон, а множество прямых эфиров, множество спикеров. И поэтому, друзья, для того, чтобы увидеть, понять, найти, определить, в какой день вы хотите посмотреть каких спикеров, вам необходимо вот, зарегистрироваться, точнее зайти на телеграм-канал Месса Академии. Значит, ссылочка есть. Профили, если вы смотрите в Инстаграме, если вы смотрите в Ютубе, то будет под этим видео. Так что вы заходите и познакомитесь. Но ну, это может быть секрет, пока про марафон еще никто не знает, он будет скоро. Но я вам рекомендую прям за прям сразу зарегистрироваться, попасть на, на канал, на Телеграм-канал, и там все будет, как говорится, чики-чики. Итак, мы с вами потихоньку переползаем, дорогие друзья, к тому, что я вам говорил про страхи. Итак, я расскажу, вот что такое страх. Страх, дорогие друзья, если его прокрутить с разных сторон, то можно получить разные очень интересные результаты. Ну, Например, если мы говорим про энергетический смысл страха, ну, сейчас, сейчас вы увидите и узнаете, почему так, откуда что берется, куда что девается, как я обычно говорю. Так вот, первое, энергетический смысл. Каков смысл? Энергетический смысл страха – это перераспределение энергии вне зависимости от вашей воли. Понимаете, друзья? Другими словами, вы распределяете энергию в свою или это можно назвать жизненную силу, не так, как вы хотите, а как она распределяется сама. Значит, есть механизм, который мы тоже разберем. Но может быть не на этом занятии, может быть дальше. У нас будет еще специальный вебинар, посвященный страху бедности. Так вот, как все знают выражение «ушла душа в пятки». Но когда что-то испугался, кто то вот, и говорят, ушла душа в пятки. Это означает, что некая энергия, некий фокус энергии, это ушел куда Но ну, мы говорим в пятки, не обязательно это в пятки. Дело в том, что когда человек пугается, в его организме происходят разные интересные очень процессы. И эти процессы, они часто бывают неуправляемые. Это не обязательно, что пугаются, когда вы идете ночью, выскочил какой-то... Какое-то страшилище, выскочило из-за угла. Не обязательно. Есть очень много скрытых страхов, о которых мы позже поговорим. А, чуть попозже. Привет, друзья, спасибо за сердечки. Вижу сердечки. Очень приятно всегда сердечки получать. Вот. Понимаете, да? То есть есть и вот такие вот страхи. Дальше. Про энергетический смысл сказали, про физический смысл. Что есть физический смысл? Ну, наша физическая оболочка, наше тело, оно подчиняется тоже определенным законам, когда мы живем в социуме, когда мы с вами что-то делаем, когда мы чего-то не делаем. И вот когда есть некие проявления страхов, то что происходит с нашим телом? Ну, иногда люди скован, сковываются страхом, пугаются не может подвинуться, ничего сделать. Другие люди наоборот, куда-то бегут, непонятно куда, глаза, глаза по пять по копеек, по чайной, с размером с чайной чашки, и куда-то бегут, что-то делают, совсем не то, что хотят. И даже если потом спросить, куда ты лежал, что ты делал, люди не понимают. Такие ситуации возникают в нашей жизни достаточно часто. Потому что бывает, что Какая-то экстремальная ситуация, будь то авария, будь то пожар, наводнение, еще что-то, какая-то на улице демонстрация или, или пробка какая-то. Ну вот, вот так проявляются страхи, это, это явное проявление физическое. Также есть у страхов, как ни странно, дорогие друзья, может быть, кто-то это услышит впервые, есть некий кармический смысл. Вот на этом чуть больше я расскажу про кармический смысл. Все знают определение кармы, что карма – это есть нечто, как говорят, это есть как бы некие последствия после каких-то событий. Да, то есть есть причинно-следственная связь. Но на самом деле, дорогие друзья, это не совсем так. Это мы говорим с точки зрения бутагу с точки зрения социальной, что карма – это причинно следственная связи. Так нам проще понимать. Но на самом деле карма есть энергия. Ну, все в нашей жизни энергия. Энергия, которая по кармическим каналам продвигается из прошлого через настоящее в будущее. Ну, представьте так, почему карма говорят, вернулась, да, догоняет, потому что э, в бесконечности этот энергетический поток, ну, мягко говоря, делает оборот, возвращается назад и многие-многие э, разы, э, даже трудно подсчитать, больше, чем скорость света, много-много-много да, раз делает такие обороты. Ну, я вам рассказываю более понятно, хотя там механизм более сложный, как бы карма... Вот. И поэтому вот, а, смысл страхов, он особенно страхов скрытых, он приходит к нам по кармическим энергетическим каналам. Ну вот, наверняка в жизни каждого из вас было, что вот вы сидели, все нормально, потом вдруг а, что-то такое в голову как раз. А, а что, если, а вдруг сейчас вот наводнение, говорили, что там упадет комета? я буду делать, то есть как бы на ровном месте. На самом деле это не на ровном месте. Пришел некий сигнал по кармическим каналам, и этот сигнал мы обработали. Ментальная оболочка, ну, то есть наш, наше сознание, подсознание начали его обрабатывать. Откуда оно взялось, непонятно. Но откуда-то извне, Потому что сами до этой секунды мы ничего об этом не думали, не предполагали и даже не собирались ни, ни коим образом думать про какие-то кометы или про какие-то катаклизмы. Просто сидели себе, смотрели кино. Или, или, а, были на вебинаре Игоря Мерлинга. Понимаете? То есть вот такой некий карми, кармический смысл. Также у страхов есть смысл ментальный. Ментальный ну, я вам уже говорил, ментальная оболочка, то есть то, что мы думаем, то, что мы думаем, что мы думаем, то, что мы не думаем, но мы все равно думаем. Это наш как бы менталитет, это всякие там внутренние дела, связанные с нашими мозгами. Так вот, а каков ментальный смысл? Ментальный смысл, я вам сейчас расскажу, после этого расскажу про немножко про демонов некоторых видов поймете а, связь, которая тут присутствует. А, так вот, дорогие друзья, а, вот этот ментальный смысл, он говорит о следующем, что в нашем сознании и подсознании а, все время есть определенные энергоинформационные а, такие создания, которые живут там своей жизнью, как бы. Это, знаете, как большой живой организм, и там правая рука не знает, что делает левая нога. И вот эти поползновения, поползновения скрытые, они спят до определенного предела, пока не произойдет некий скачок энергетический, не произойдет некое воздействие внутреннее или внешнее. И тогда этот страх начинает вылазить. Ну, например, мы ж, например, не боимся упасть с высоты с большой, когда мы сидим просто думаем, мы об этом не думаем. Но иногда так раз, ёкнула и думаем, о, блин, а если а, а вдруг? А? То есть э, такие случаи, как говорится, науки известны, дорогие друзья. И поэтому э, необходимо в этом разобраться. Вот да, я вам буквально коротко пробежался по страхам, потому что я буду про это рассказывать. Я сейчас расскажу, почему важны эти все вещи, о которых я сегодня уже сказал. А теперь мы переходим к тому, что у нас написано в названии. А в названии у нас написано про страх несостоятельности. И что же это за такой страх несостоятельности? Оказывается, дорогие друзья, и про демонов тоже скажу, но он, я помню про демонов. Все расскажу. А, страх несостоятельности – это, э, это такая многогранная вещь, которая в нашей жизни нас преследует буквально всюду, на каждом шагу. И если вы про это не знали или не догадывались, то, как говорится, я не виноват. И сейчас я вам начну рассказывать, а вы, дорогие друзья, прям представьте, что в вашей жизни происходит нечто, и вот это нечто как раз и отражается на этих вещах, о которых я буду рассказывать. Что вы просто не замечали, но у вас это происходит. А потом расскажу и про демонов. С этим понятно? Итак, дорогие друзья, страх несостоятельности. Что же такое несостоятельность? Несостоятельность – это есть некий момент, мы бы его так назвали, энергетического дисбаланса, энергоинформационного дисбаланса. А какие бывают несостоятельности? Несостоятельностей бывает очень много. Бытовая, социальная, карьерная, профессиональная, физическая, магическая, финансовая, много-много несостоятельностей. Что это означает? то есть несостоятельность, это есть некий энергоинформационный акт сравнения. Ну, например, я блондинка, я там брюнетка, а это блондинка, да, и блондинки больше мужикам нравится, или а, у меня там такой-то вес, а у нее вот меньше, да, или, или там еще что-то. То есть начинает постоянные я тебе рассказывал про физическую составляющую. Вот. У меня такой-то нос, а вот у нее нос красивее, да, женщина, То есть есть некая, я помню, я вам говорил, некий такой дисбаланс, то есть, а это лучше. Но на самом деле, дорогие друзья, не лучше, не хуже. Один из, из великих людей сказал, что вся красота, она кроется в миллиметре. От нашей кожи то есть ну, грубо говоря если у человека нет кожи тогда и непонятно красивым или некрасиво да? Но вот представьте у человека нет кожи и нам непонятно какие нет никаких веснушек, ни ресниц ни бровей просто есть некие функциональные мышцы нормально то есть прячется все вот в этом миллиметре из-за этого столько поломано копии что называется за внешности. я говорю сейчас про физическую несостоятельность, когда на самом деле это не так. Просто все люди разные и нет одинаковых людей. И у каждого человека есть определенные моменты, когда он лучше других. Но он этого не замечает, начинает себя сравнивать с другими людьми. А это на самом деле не совсем правильно. И скажу больше даже, совсем неправильно, дорогие друзья. Вот. Это... Некое, некое сравнение. Ну, например, бытовое. Бытовое сравнение ⁇ это когда... Ну, я сейчас, я знаю, что большинство наших зрителей и слушателей ⁇ это женщины, поэтому я буду больше рассказывать с точки зрения женщин. Ну, например, там женщины про себя говорят, я не умею, не умею горечь готовить, вечно я там забываю на плите молоко, там еще. А у вас молоко убежала, То есть вот такая несостоятельность. Вот смотри, соседка, вот у нее все там и это, и это, и это, и это. То есть э, себя пытаются ввести в какие-то рамки другого человека. а Может быть, другой человек завидует вам, что вы умеете, например, там, деньги зарабатывать, да, или умеете писать картинки. Или стихи сочинять. А, а, Она-то умеет борщ готовить. Борщ-то готовить вы научитесь, если что. Но вот она картины писать вряд ли, когда научится такие, как вы. Вот здесь я вам сразу, как бы, дорогие друзья, даю как бы противоядие против этого, что вот в этом случае вот так происходит, понимаете. Да? То есть это некая а, бытовая несостоятельность. Мы сейчас с вами, для тех, кто подключился, я знаю, заговорим говорим про страхи, про, про смысл страхов, как это в нашей жизни проявляется и как с этим бороться. Особенно, дорогие друзья, нам важно разобраться с тем, что есть скрытые страхи, о которых многие даже не задумываются. Для этого мы сегодня сделаем... Мы сегодня сделаем небольшую практику вот. и в этой практике как раз вы увидите узнаете каким образом проходят вот эти проявления страхов мы сделаем ритуал специальное очищение огнем и водой который называется две стихи и вот в этом ритуале как раз вы увидите каким образом проявляются те или иные, аспекты в нашей жизни. Понятно, да? Вот. Хорошо. Итак, если у вас уже свеча готова или вы приготовили, то можно свечу зажечь. Свечу зажигаем. Мы берем одну спичку в левую руку и зажигаем свечу. Она нам позже понадобится. Хорошо. Здесь, может быть, ее не видно, но свеча там есть. На самом деле, ничего трудно. Огонек есть. Вот, вот, свеча, вот она есть. микрофон не видно на некоторых социальных сетях. Вот. Но на ютубе это все четко видно. То есть у нас горит свеча. Вот, ладно, я, ну, а вдруг я как-то вас ввожу в заблуждение. Вот она свеча, она горит. Свеча горела на столе. Свеча горит. Свеча горит. Он бежит, земля дрожит. Вот. И мы с вами говорили о том, что есть некое такое как бы соответствие, что ли, с тем, что мы называем демонами. Я сейчас расскажу, как, как это работает, и я знаю, что моим ученикам и последователям очень нравится вот этот рассказ про демонов, потому что многие не догадывались о том, что эти демоны существуют в каждом человеке. И какие это демоны? Демоны – это энергоинформационные сущности, давайте их так назовем. Ну, некоторые представляют себе их в виде каких-то Животин, существ, каких-то с рогами, может быть, еще какие то неважно, как вы их представляете. Но факт тот, что есть некие энергоинформационные сущности, которые присутствуют в нашей жизни. И мало того, что они с нами всегда. И вот и мы сейчас поговорим, там есть конструктивные, деструктивные демоны, про деструктивных демонов. Они потому, что я вам расскажу по аналогии, как это связано со страхами, как с этим работать дальше. Итак, возьмем, к примеру, там, например, демон обжорства, демон курения, демон алкоголизма, демон похоти, демон там, этих непарламентских выражений. То есть много демонов, которые отвечают за один из аспектов нашей жизни. И эти демоны, они не просто так, они находятся внутри нас. И а, происходит следующий процесс. Пока эти демоны маленькие, пока мы их не кормим, пока мы их не кормим, они никак на нас не влияют. Ну, понятно, каждый из нас с вами хоть раз ругался матом. Может быть, хоть раз там, курил сигарету или потреблял алкоголь случайно или не случайно, или даже много употреблял. А, там а, хотел а, как, какого-то другого человека, да, представлял себе, как он с ним, или она с ним а, в постели, там все эти дела, все это. А, и это происходит до того момента, пока этот демон маленький. Но есть определенные условия, в том числе и страх, которые позволяют этим демонам разрастись разрастись, увеличиться. И когда эти внутренние демоны увеличиваются, они берут управление сознанием на себя. Такие часто случаи бывают, что, например, там кто-то поругался, и жена говорит, ну как же так, как я могла мужа скалкой или сковородкой ударить? Я ж такая мухи не обижу. Это не я была. На самом деле, в это время, когда вы сделали нечто, что выпадает из общей картины вашей жизни, это означает, это означает, что этот данный демон взял управление сознанием на себя. И а, у людей, которые, например, там душевно больные или какие-то. Получается так, что как какие-то демоны один, несколько, или там цироид, вцепились в управление сознанием и не отпускают. Если мы нормальные люди, например, можем, ну там поругался, остыл, что называется, то есть демон увеличился, уменьшился, и все. И, и всего хорошего человек живет, да, сижу, никого не трогаю, приус подчиняю. И вот в этом состоянии мы живем, когда у нас есть эти демоны, и они иногда берут управление сознанием на себя. То же самое, дорогие друзья, происходит со страхами. Невозможно избавиться от всех страхов обычному здоровому живому человеку. Невозможно. Все равно эти страхи где-то присутствуют, но они не берут управление сознанием на себя, как эти демоны. Но есть определенные условия, как правило, эти условия внешние, как правило. Ну, например, какой-то внешний фактор, да, там выскочила огромная собака, или взрыв на улице, или еще что-то такое. И вот в этот момент происходит, я говорил, что это некое перераспределение энергии, дисбаланс, там и прочее, что вот эта энергия наполняет этого демона, либо этот страх, и он сразу берет управление сознанием на себя, либо быстро что-то делать, либо сковывать и так далее. То есть вот в этом и происходит вот этот процесс перетекания энергии туда-сюда, понимаете, да, когда берется управление этой энергией, и этим сознанием демон начинает ее брать, этот страх. Можно в виде демона его представить, тоже он как бы... Понимаете? То есть вот таким образом. И если мы начнем копаться в своей жизни, а мы сейчас будем через буквально несколько минут, через 15-20, будем делать специальную практику, и там вы почувствуете, каким образом эти страхи проявляются, и вы встретитесь с некими страхами, о которых вы никогда даже не думали и о которых вы даже никогда и не предполагали, что такие в вашей жизни есть. Конечно, еще дорогие друзья, есть у этих страхов и у несостоятельности есть еще и магический смысл. Но я думаю, что мы это разберем в одном из следующих эфиров, прям конкретно про магический смысл этих страхов. Сейчас наша задача, как бы из такой у нас сериал, что ли, про страхи и все, что связано с энергией и так далее, а, про, про деньги, про состоятельность, про там, отношения и так далее. Про все про это я расскажу. И сейчас, буквально несколько секунд, напомню, что скоро в NESA Академии, в которой мы сейчас и так проводим прямой эфир, будет а, очень интересный и полезный марафон марафон «Три ступени Генган». «Три ступени Генган». И вы можете, если вы смотрите в Инстаграме, можете зайти в шапку профиля и сразу перейти на Телеграм-канал, подключиться к нашему Телеграм-каналу. Там все будет, будет, более более развернутая информация. Если вы это будете смотреть на Ютубе или будете смотреть в записи, то под этим видео будет ссылочка, которая с регистрацией на Гран канал и вы там все найдете. Может быть, там уже ссылочка есть. Вот. Хорошо, с этим мы разобрались, дорогие друзья. Вот. Если вы думаете, что это, ну, страхи, все знают, как да, там все, на самом деле, чем дальше в лес, тем дольше партизан. И теперь мы перейдем еще к одному очень важному моменту как эти страхи влияют на нашу жизнь. И если мы возьмем в таком приближении, очень примерно, то наши страхи, они выступают, как бы такое воздействие оказывают почти как орча, либо проклятие. Ну, если вы знаете, что такое проклятие, проклятие это когда а, такое нечто мощное и такое быстрое. Будет, там кто-то говорит, может, ты проклят, такая энергия. То есть сразу что-то происходит в жизни, что-то ломается, переключается, да, у человека меняется там все с ног на голову, это что касается, да, что касается порчи, это проклятие было, а что касается порчи, я обычно это рассказываю, говорю, порча это как плесень, порча, она где-то ее чуть-чуть заразили человека, чуть-чуть, раз, и она постепенно начинает жирать, начинает, начинает там что-то делать, какие-то свои, свои дела, влиять на сознание, сколоть, что надо окончать, что надо включать, то есть много-много аспектов. Вот. То же самое как бы действуют и страхи, но страхи, они немножко имеют другую природу. И для того, чтобы исключить их и сделать их как можно меньше в энергетическом смысле, чтобы не давать им подкормку, как я уже говорил, необходимо соблюдать несколько специальных защитных правил. Я думаю, что мы про них поговорим на одном из следующих прямых эфиров, потому что это отдельная тема. Сегодня у нас тема, Просто такая про, что называется, вступительная. Так вот, дорогие друзья, что происходит, если люди своими страхами никак не занимаются, никак их не отслеживают и никаким образом их не убирают? Ну, убрать их совсем нельзя, уменьшают, скажем. Ну, считаем, что убирают. Если этого не делать, то вы знаете, что происходит. Происходит следующее, что при... Это знаете, как, например, бактерии. Бактерия, она может, если условия, например, неподходящие, она может миллионы лет где-то быть там, в мерзлоте, под землей там, и так далее, и так далее, и так далее, и ждать своего часа. Как только этот час наступит, допустим, какие-то ветреные ученые сверлили дырку в земле на несколько километров, вытащили эту почву, открыли вот, и не подумали, что могут быть бактерии. И хлоп, эта бактерия почувствовала тепло, почувствовала солнышко и сразу начала размножаться, и сразу начала захватывать территорию. Понимаете, о чем я говорю? Вот то же самое происходит и со страхом. Если на это не обращать внимания, если не ставить специальных преград страхам, если, если вы не занимаетесь их распылением, уничтожением, разделением, то, скорее всего, в вашей жизни есть секторы, которые из-за страхов, о которых вы не догадываетесь, вы даже не знаете, что там вот, это из-за страха, но есть секторы, которые не дают вам жить полноценной жизнью не дают вам развернуться финансово, не дают вам а, нормально вступать в отношения, не дают вам с детьми находить контакт, не дают профессиональному росту развиваться и так далее, и так далее. То есть много-много всяких факторов. И мы в нашем а, таком а, небольшом, а, небольшом таком многосерийном прямом эфире а, я вам все постепенно расскажу, вот. Если кто-то не успел или не сначала был, где я снова рассказывал, можете посмотреть в записи. Запись в Инстаграме будет, и на Ютубе запись будет, скорее всего, завтра. Она появится на Ютубе. Да, появится завтра. Вот, друзья. А, таким, образом, таким образом, что нужно делать для того, чтобы ваша жизнь стала сказочной? Говорит, как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Так вот, первое, что необходимо, это необходимо вам принять ряд решений. Принять ряд решений таких, что вам действительно это нужно. Может быть, вы подумаете, да, вот Мерлин висок, он сидит, что он подсказывает какие-то страхи, без него все понятно, нормально. Нема базару, как говорится. Вот. Если вы, например, понимаете, что в каком-то из секторов вашей жизни, это могут быть финансы, личная жизнь, отношения, карьера, там отдых, семья и школа, там обучение, что-то не так. Что-то не так. И хотите в этом разобраться, и не знаете, что происходит. Так вот, как раз этим, дорогие друзья, мы с вами и займемся на нашем сериальчике, который будет проходить в прямом эфире. Вот. Напомню, что в Неса Академии будет марафон «Три ступень к деньгам» скоро. Для того, чтобы получить информацию, вы можете перейти в Инстаграме в шапку профиля и там... Есть ссылочка на телеграм-канал, туда зайти, и там все будет. Вот если вы будете смотреть на ютубе, то э, снизу тоже ссылочка есть, и там э, пройдете и тоже на телеграм-канал. Понятно. Не останавливаюсь, знаете. Итак, дорогие друзья, а теперь для того, чтобы нам продвинуться дальше, необходимо еще кое-что познать. Что мы можем с вами познать? Вот что касаемо страха. Сегодня у нас, видите, какое-то лайк занятие, просто я рассказываю самые-самые такие азы. Вот у нас будет следующий эфир, там будет больше секретов, гораздо выше. Кстати, и мы все-таки планируем, потому что очень большой запрос по, по страхам будет у нас бесплатный вебинар. Будет открытый вебинар вот. достаточно скоро. Достаточно скоро. Вот. Также переходите на канал, и там будет, на, на телеграм-канал, там будет когда-чего будет этот наш открытый вебинар. Будет уже подробно все, там программа большая. Так вот, друзья, сегодня наша задача, чтобы вы получили первый результат по вот этим страхам. Точнее, начали замечать те страхи, которые вы не видели которые вы не ощущали, о которых не догадывались. А для этого, чтобы это получить, необходимо войти в определенное состояние. И как раз я вас подвожу к тому, что мы сделаем с вами практику. И в этой практике будет присутствовать специальная мантра. Вот, вы ее потом слушаете, Она простая, которую можно будет повторять. Вот. И а, вы можете... Сделать таким образом, что даже после сегодняшнего занятия вы сможете получить первые результаты уже в плюс себе. Почему так? Потому что сегодня мы будем защитную делать практику от вот этих разных страхов. Будем очищаться от тех, которые вы не знаете. Сначала мы сделаем погружение. Мы их вызовем, да, эти страхи, вот. и потом сделаем практику. Я вас просил, еще раз повторю, для практики приготовить свечу, вот у меня свеча горит, и приготовить а, небольшую емкость с чистой питьевой водой, ну там 50-100 грамм воды, желательно в стеклянном или керамическом сосуде, в стакане или в чашечке, но только не металлический, не металл. Нам стихий металл здесь не поможет, нам так, помешать. Если у вас есть там кофейная чашечка или чайная, вы можете налить туда. Вот, у меня эта вода здесь присутствует. Вот, мы потом зарядим вибрациями специальными. Вот. И также я для практики буду использовать специальный магический бубен. Специальный магический бубен, на котором есть одна сторона... А, как бы мы активизируем предвидение. И вторая сторона со специальным иероглифом, который дает очень большую силу. Вот. Мы будем с вами сделать практику вот, при помощи такого специально магического видна. Но это не видим барабан. При помощи магического барабана. Понятно, да? Итак, дорогие Друзья. Для того, чтобы нам уже начать сейчас познавать вот эти страхи, мы с вами будем входить в состояние. Но перед этим я хочу сказать, что страхи они порождают не только вот этих всяких демонов, также страхи они порождают сомнения. И механизм здесь работает следующим образом. Я сейчас расскажу так вот, Просто и понятно. Представим себе, что страх – это некое существо. Страх – это некое существо, которое живет внутри нас. У меня тут близко существ нет. Да? Ладно. Вот. Некое существо, которое живет внутри нас. И что это существо делает? Оно постоянно нас проверяет. Оно постоянно посылает некие сигналы. И отклики. Ну, что ищет это существо? Это существо, оно ищет бреши, проколы в нашей энергоинформационной обороне, называется, в наших полях, куда бы можно было протиснуться, чтобы завоевать, чтобы захватить сознание и взять управление сознанием на себя. То есть оно там где-то, что-то такое, это, знаете, как идет вдоль стеночки, постукивает там где-то, а о, Щель. Раз по дороге не лезет. Пошел дальше. О, можно голову уже А, там покусать что-то. А, покусала, дырка расширилась, лезла туда. Так, в том ангдоте, бабушка, у тебя нет водички попить, а то так есть хочется, что нибудь переночевать. Так и здесь. вот Они все время тестируют. То есть, вот эти энергоинформационные сущности, они есть везде. Просто мы их не замечаем. Мы замечаем, как они воздействуют. Причем еще один такой момент, что эти разные энергоинформационные сущности, они настроены на определенные вибрации, на определенные действия и на определенные моменты в нашей жизни. Если вы вспомните, был такой старый фильм, называется «Царство» или «Остров невыученных уроков», что-то такое было. И вот там, там был двоечник, и на него там все как бы нападали. Вот. И только одна пятерка была по пению, вот, которая не боялась. Она ему говорила, в виде такого лебедя, она говорила, «Я не боюсь, потому что у тебя не было двоек по пению, мне никто ничего не сделает». Другими словами, есть некие настройки, которые позволяют сходить в резонанс в сонастрой... с другими, и либо оказывать воздействие, либо не оказывать. Понимаете, что есть бактерии, которые, например, полезные, они нам никак не вредят. Мы их вдыхаем, мы их едим, мы с ними живем, мы на них спим, они на нас спят, и никаких проблем нет. А есть разные вещи, которые сразу вызывают у человека какой-нибудь там ковид. Да, там раз, зацепилось, и все, и пошло, и поехало. Вот. Поэтому, дорогие друзья, для того, чтобы в своей жизни вообще улучшить все это, все, о чем я сегодня рассказывал, необходимо разобраться, какие секторы в вашей жизни наиболее уязвимы. И эти секторы можно сразу, сразу даже определить, вы их сами знаете, например, там, либо финансы, либо отношения. Да, либо там ребенок не слушается, это уже одна из частей отношений, либо карьера не идет, либо, либо бизнес рушится. То есть вот какая-то из этих сфер все равно, что называется, хромает. И первое, что надо сделать, это надо вам определить, в какую именно сферу мы заглянем и посмо посмотрим в этой сфере, какие присутствуют страхи. И почему эти страхи, потому что, знаете, как ко мне приходят, говорят, Мерлин, снимись меня порчу, вот у меня там конкуренты меня напустили, а там совсем не порча. Я говорю, ну нет пор... ну как нету там вот этого? Когда начинаем разбираться, и выясняется, что эта женщина, она сама боится некоторых моментов, тех же конкурентов, и поэтому все идет наперекосяк, то есть... Понимаете, да? То есть вот эти страхи берут управлением и не дают, управлять сознанием и не дают сделать то, что надо сделать для того, чтобы выровнять ситуацию. Это не всегда так бывает, но очень часто бывает так, что люди думают, что это сглаз, порча или проклятие, а на самом деле это работа страхов. И поэтому люди спешат куда-то идти снимать порчу, снимать там проклятие и так далее. Но на самом деле там этого нет. И а, только есть проявление вот этих страхов. Ну, знаете, я сам, а, тоже ко мне, когда приходят, говорят, с ними порчу, и, я иногда даже не рассказываю про то, что это не порча, что это страхи и а, страхи, сомнения, заблуждения. Вот, я, я просто лечу, что называется, человек, и все, даже не рассказываю. Многие клиенты ко мне приходят, когда там по бизнесу и так далее, тоже говорят, что вот, конкуренты напустили мне, порчу мне там, я там нашла веточку, нашла волосы, еще что-то. Это все, конечно, хорошо. Но я им говорю, знаешь, что как бы, бояться тебя особо нечего. И потихоньку снимаю там разные порчи, если они есть, для того, чтобы убивать клиентов. Потому что, знаете, как работают люди, которые наживаются на чужой беде, ну, как правило, пугают. Все, это у тебя заговор на смерть, ты умрешь, твои дети там пойдут. Он начинает пугать человека, чтобы собрать с ним денег побольше. Что в этот момент происходит? Вот как раз мы переходим к страху. Когда, например, ну, хотя бы раз к вам подходили цыгане, вот этот цыганский пикнос и так далее, они что делают? Они пугают они сразу начинают пытать. И они внешним воздействием, и, там есть разные воздействия, гипнотические, физические, заметили, что они всегда стараются взять за руки, чтобы был контакт. Обязательно стараются там по руке или прикоснуться, или еще что-то, или там им нужен определенный физический контакт. Так они, знаете, они сами этого не знают, что происходит, но они умеют вот этим владеют, что называются. Я не знаю, как это называется, но это хобби на всю мою жизнь. да? Сказала девочка-подросток, когда пришла утром домой. Вот. Так и они. Они знают, что вот это так работает. Но не знают ни про те энергоинформационные поля, про какие-то там сущности. им это далеко до фени. Они пользуются как инструмент. Вот. И поэтому, дорогие друзья, если вы вот хоть раз испытывали на себе воздействие цыганского гипноза, я помню, было такой со мной, студенческие годы, приехал в Симферополь. Вот. Ну, и раньше с цыганами, ну, как-то там, где я жил, у нас был ну, там цыганский квартал, я дружил, у меня девочка даже цыганка была, я с ней дружил какое-то время. Вот. но ну, это такие цыгане цивилизованные, не те, которые в таборях, у которых там дома богатые все дела. Богатые они не да? Вот. Так вот, а, и а, что происходит? То, что я вам сегодня уже рассказывал, есть некое внешнее воздействие, которое пробуждает внутренние силы, страхи, сомнения. Когда, ну, для того, чтобы это произошло, необходимо человеком управлять специальным образом. Каким? Произнося некие так называемые триггеры, либо переключатели, как называют. Триггер, переключатель. Что это за триггеры? Ну, например, когда человеку говорят один из триггеров, у тебя заговор на смерть. То есть, вроде человек не боится, но триггер сработал. И когда люди уже разошлись, он думает, а что ж, почему да, действительно, начинает те события, которые в его жизни происходили, начинать привязывать к тому, что действительно так и есть. Действительно, это пахнет заговором на смерть. Действительно, вот это. А еще, когда говорят, вот э, при заговоре на смерть там вот это происходит, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И он начинает, ага, у меня и это было, и это все будет точно. Надо идти опять к этому человеку, вот, платить кучу денег, чтобы он снял там заговор на смерть. Ну, это я вам так уже рассказываю. Я знаю, что в нас академии очень много целителей, практиков, которые все это, может быть, знают. Просто я хочу дать целую картину, чтобы вы понимали, когда к вам приходит клиент, например, или вы когда работаете не с собой, а с кем-то. То есть вот эти триггеры вы создавали сами, но не заговор на смерть, а наоборот на исцеление. Это тоже есть целый, целый раздел. Я буквально пару недель назад проводил большое несколько мероприятий. У нас было... Да, мастер-класс был и открытый вебинар, и я там много рассказывал про клиентов. Вот. Если вы, вы, кстати, не если, а если вам... Ха, опять, если вас эта тема интересует, тогда вы можете вместо Академии пролистать вниз, там есть прямые эфиры, или там есть окошко с прямыми эфирами моими, там про клиентов, про то, как с ними работать, там много чего есть. И Конечно, на YouTube-канале Мясо Академии там тоже есть мои прямые эфиры, тоже есть про клиентов, они там так и называются. Там много очень таких тонких, интересных аспектов. Понятно. Вот видите, как много-много готовил к тому, чтобы нам погрузиться. Вот. И чтобы у вас была цельная картина. Важно, чтобы это была цельная картина. И теперь, мы, дорогие друзья, постепенно переползаем к нашему практическому действию. Вот. Еще раз повторюсь, у нас свеча горит, нам нужно пламя, потому что ритуал называется «Две стихии» «Вода и огонь». Две стихии мы выбрали. Вот. И проделаем это с вами действо для того, чтобы вы могли получить результат хотя бы один какой-то скрытый страх в себе обнаружить, и мы от него сегодня еще и защитимся. То есть мы поставим от него защиту. Понятно, да? Итак, друзья, если вы уже готовы, у нас свеча зажжена, и я вас попрошу поставить свечу, которая горит, слева от себя, ну, на экране оно ну, может быть по-разному, но вот слева от меня свеча, а вода в стакане или какой-то посуде керамической или стеклянной справа. То есть, так, это слева, это справа. Вы находитесь между этими предметами. Между этими предметами, между стихией. Огонь и стихией вода. Для того, чтобы нам погрузиться дальше, нам необходимо будет определенным образом сесть. Значит, дорогие друзья, сядьте, пожалуйста, ровненько. Сядьте ровненько. И э, сделайте так, чтобы спина была тоже ровно, чтобы позвоночник как будто вертикальная ось. То есть, вот, вращается. Видите, вот, Не как-то там вот криволапа. А вот когда вы вращаетесь, вот, чтобы это была ровная путь. И еще важно, чтобы ваши ноги ступнями стояли полностью на поверхности. Друзья, если вы едете где-то в машине или где-то еще в каких-то местах, смотрите, слушайте, то сложно будет, может быть, вам это сделать. У вас нет с собой свечи в метро и нет стакана воды. Представляете, такая картина, значит. Такая дама, вся из себя идет со свечкой в метро и со стаканом воды. Да. Ну, на самом деле, это практика. Вы можете ее пока сделать без свечи и без воды, но это будет в записи на Неса Академии на Ютубе, и будет также в записи в Инстаграме. И вы можете сделать вот вместе со мной уже по записи. Иду нормально сделать, когда вас никто не будет отвлекать и мешать. Понятно, да? Хорошо. И сделали. Дальше. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо руки сложить таким образом, чтобы у нас касались вот основания ладони и средний палец. Средний палец. Остальные пальцы чтобы были свободны, чтобы они не касались друг друга. Видите, да? вот Основание ладони и вот таким образом. Можно, по идее, поставить на стол, если вам тяжело, если позвоночник не гнется. Либо хотя бы одну руку поставить на подлокотник кресла, или где вы сидите, чтобы спина была ровная, ноги стояли. И вот таким образом. Для чего это надо? Мы сейчас с вами создаем там третью, третью стихию. Третья стихия, которая будет участвовать у нас вот здесь, это будет воздух. Мы будем туда дышать. Будем идти туда. Будем идти. Вот. Поэтому у нас получается две стихии, третью мы создаем сами. Понятно, да? Итак... Пожалуйста, дорогие друзья, сложите ручки, как я вам говорил, как я вас просил. Вот. И прямо сейчас закройте глаза. Закройте глаза и представьте себе, что вы находитесь как будто бы в большом-большом зале. Этот зал, он очень похож на то место, где люди наблюдают за звездами, называется планетарий. То есть такой купол, верхняя часть вся этого купола является экраном, он черный, там показываются разные звезды и так далее. И прям представьте, что на вами вот такой купол находится. И вот на этом поле, глаза закрыты, с закрытыми глазами, я сейчас буду скучать в магический барабан, и вы будете наблюдать какие-то картины, какие-то картины, и эти картины будут из вашей жизни. И вы будете наблюдать, может быть, увидите те страхи, которые скрыты и где-то от вас, вы про них не замечали. Может быть, какие-то страхи я буду называть. Может быть, эти страхи уже есть, но вы только сегодня открыли страх несостоятельности, например, финансовой своей, или социальной, что опционов и есть. И наша задача объявиться. Может быть, их будет много. Может быть, эти страхи проявятся по-другому. Почувствуете покалывание в ладонях, тепло. Вы можете почувствовать холодок. Вы можете почувствовать, что вам очень хочется причесаться, чихнуть, зевнуть, уснуть. Наоборот, смех или слезы. То есть вот такие проявления, это как раз проявление того, они вам скажут, что действительно мы с вами на правильную жизнь. И необходимо делать следующее в то пространство между ладошками, которое у вас есть, иногда, периодически, нужно будет подуть. Как будто дуете. дуете в это пространство и представляете себе, что таким образом вы, тот страх, который у вас появился, вы его распыляете, как вы его дуете, он как будто распыляется. И огонь слева и вода справа, помогаю удержать этот страх в фокусе вашего внимания, и чтобы вы могли его распределить. Итак, начинаем представлять свои секторы жизни, где у вас, может быть, что-то не получается. Может быть, сейчас вы увидите один из страхов, который мешает вам быть богатыми, счастливыми, здоровыми. What do you think about the Солнечный что-то такое, что можно оценить. Какие-то картины, там, дом, человек, семья. Возможно, это будут какие-то пятна. Возможно, это просто будет темное и светлое нечто. Возможно, это будут какие-то даже ощущения, там, холода, прохлады, покалывания. То есть все эти проявления, они, как и лучше, показывают, что в действительности процесс идет нормальный нормальном И теперь мы будем при помощи магического барабана усиливать ваши способности распылять эти страхи. Также вы будете путь между ладошками, не сильно и треху и страхи, которые вам приняли сейчас в вашу голову, в ваше сознание. Может быть, это будет даже казаться, что ваша фантазия, но на самом деле ничего фантастического нет. Все происходит так, как должно происходить. Итак, дорогие друзья, ребята, приготовьтесь теперь мы будем усиливать его. Через сторону барабана, где есть специальный символ усиления. Угу. Итак, пишут, угу. что лев появился в большом Пожалуйста, закрывайте глаза, а потом у машинок чтобы не отходить от процесса. Так, Спасибо. время, чтобы смогли повторить. Если есть возможность, повторяйте его Если нет возможности, чтобы... уйди, уверенность приди, сила приди. И сейчас пошел процесс наполнения бассейна. Сейчас вы представляете из себя защищенного человека от страхов, сомнений и боли обид. И теперь медленно, медленно можно от и глаза пожалуйста дорогие друзья откройте глаза можно выбрать и вот теперь если вы хотите то можете написать что-то в чате потому что там писали я не могу у меня сразу в четырех сетях велик и многолик да я не могу за всеми следить но обязательно прочитаю вот я тут вижу Инстаграм, вижу, вижу, как его называют, Фейсбук и вижу ВКонтакте, да, ВКонтакте вижу. Поэтому, друзья, если, да, спасибо за сердечки, вижу сердечки, спасибо. Поэтому, если что-то, прошу молитвы о полном моем исцелении сосудов. Угу. Ну, это э, может быть когда-нибудь следующий раз. Вот. А, у нас в Нессе Академии много экспертов, которые специально работают с молитвами. А вы... Спасибо за сердечки, дорогие друзья, очень приятно. Так, почувствовала. не трудно быть. Так. Угу. Слезы потекли, почувствовала. Ага, да, спасибо. Так что, друзья... Еще раз напоминаю, если вы хотите какие-то вопросы задать мне или экспертам НЕСА Академии, вы, пожалуйста, напишите здесь в чате, а лучше всего прямо сейчас в шапке профиля есть ссылочка. Переходите на телеграм-канал и там мы с вами пообщаемся, там вы сможете пообщаться со всеми экспертами, задать какие-то ваши вопросы. И напомню еще раз, дорогие друзья, скоро у нас будет марафон «Три ступени к деньгам». И также совсем скоро у меня будет открытый вебинар, посвященный страхам бедности. И там мы будем глубоко-глубоко разбирать многие аспекты, которые мы еще не захватили. Так, хорошо. Ага, вот правильный вопрос. Теперь, дорогие друзья, это еще не совсем практика закончена. Теперь надо эту воду выпить и свечу аккуратно потушить. Мы можем это сделать вместе со мной. Причем надо сначала выпить воду, которая тут есть. Кто огромное ведро, я не виноват. Итак, что это означает? Вот это заряженная вода. Одна из стихий воды. Она попадает внутрь нас и уже в нашем теле будет продолжать защитные функции. Прям сейчас мы с вами идем. Отлично. И теперь нам осталось потушить свечу, чтобы всем было видно во всех соцсетях. Я вот так это мы ставим свечу на уровень глаз и будем дуть медленно-медленно, потихонечку, чтобы не летело во все стороны, точно так же, как мы с вами дули между ладошками. Итак, приготовились вместе с вами. Вдох и начинаем дуть. Все, свеча попутала. А, вот так, дорогие друзья. Еще раз напомню, если у вас какие-то есть вопросы, пожалуйста, пишите. <coughs> пишите а лучше всего на телеграм-канале, и мы с удовольствием с вами пообщаемся. Спасибо, друзья. Так, благодарю. Пишу. У меня тут камера на камере висит, поэтому мне приходится заглядывать. У меня тут спереди телефон, потом стоит... Планшет, потом MacBook, потом веб-камеры, все такое. Все, дорогие друзья, с вами был Игорь Мерлин. Очень рад, что вы пришли. До следующих встреч. Пока-пока.